Ребята, всем привет! Сегодня пошел пособирать шишек сосновых, чтобы сварить варенье. Вот уже начало есть. Молоденькие зеленые сосновые шишечки. Сегодня опять за компанию с Анатолием. Привет, и Я уже вот тут маленько. Вот, на пакете, на будет. Да, сварим, покажем. Вот. Вот, ребята, когда начинаешь собирать, уже остановиться не можешь. Вроде уже хватит. А руки все равно сами тянутся. Даже. Дедушка, вон какой модный крюк выстругал. Держи. Вот такая вот балда. Водишь так. Раз. Иди ко мне, мой белый хлеб. Нет, не пойду, мой белый сахар. Троту, Блин. Вот Блин. сколько насобирали. Я думаю, уже достаточно. На зиму за глаза хватит вот этого. Так что будем варить варенье. Моем шишки! <с <с Таким образом. Так. А теперь эти шишки взвешиваем и в равной пропорции с сахаром варим в кастрюле 15 минут. Третий раз варю шишковое варенье. Первый раз варил 15 минут, потом дал ему постоять 12 часов. Второй раз варил 10 минут, также дал постоять 12 часов и третий раз сейчас дам повариться всего 5 минут. Затем варенье остынет, сложу его в банки и закрою крышками. Все это будет у нас вкуснятина это на зиму. Далее будет дегустация с чаем, с горячим. Итак, вот сварили мы варенье. Раз, два, три. С половиной банки у нас получилось этого варенья. На зиму это пойдет. А теперь мы будем его пробовать. Чай пьем зеленый. Вьетнамский. Вот. Остался у нас еще. Кому интересно, здесь будет ссылка. Заходите, посмотрите. Что принести из Вьетнама. Необычный такой вкус. <laughs> Ну-ка, я сейчас себе. Чай люблю пить из пиалы. В нем очень быстро остывает. Зеленый. Так, ну-ка, пробуем. <смех> <смех> а я целиком ем. Ммм, сердцевинка, ребята, классная, вкусная, мягкая такая, нежная-нежная. Похоже на, знаете, на что? На молочную шишку, когда шелкаешь орешки молочные. Кедровую. Да, вот на, сердцевинка. Но вот эти вот зеленые сверху мне почему-то не хочется их есть. А я съел. Очень полезное, говорят, варенье. Я даже не смотрел, какие у нее там полезные свойства. Мне кажется, для дечин будет полезно вот это вот пожувать. Сироп какой обалденный, В общем, варенье удалось. Ребята, заходите на наш канал, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока!